документ называется реализация товаров и услуг. В этот момент произойдет списание со склада с нашего магазина необходимого количества товара и, соответственно, с покупателем взаиморасчет изменится. То есть мы продадим на эту стоимость, покупатель нам будет должен эту сумму. Мы с вами посмотрели, что на схеме этот документ реализация товаров и услуг. Он находится в меню Документы, Продажи, все, что связано с продажами и «Реализация товаров и услуг». Выбираем этот пункт, вносим новый документ. Мы говорим, что мы продаем. Продаем кому? Вот у меня есть такой контрагент-покупатель. Контрагент – контрагент это и есть тот человек или физлицо, юрлицо, с которым мы работаем. Мы обязательно должны указать, с какого склада мы продаем, чтобы произошло списание остатков товара. В табличной части товара мы должны указать, что мы продаем. Мы продаем печенье сахарное. Здесь, кстати, мы видим, что на остатке его 121 штука. То есть Вот 121 штуку мы можем продать, не более. Если мы захотим больше продать, то программа нас об этом предупредит, что на остатки не хватает достаточного количества. Проводим эту накладную, можем распечатать расходную накладную или торг-12, да, нам нужна, то это печать торг-12. Вот она форма, которая заполняется автоматически всеми данными, которые имеются в базе 1С. Хорошо, продали.